есть такой сайт mdb на нем представлены фильмы из разных стран у этих фильмов есть рейтинг сколько людей поставили свои оценки и много всякой другой информации мы мой научный коллектив соскрепили информацию с этого сайта за 7-17 годы. То есть фильмы, вышедшие с 7 по семнадцатый год, попали в нашу базу. Эта база сейчас выглядит вот так. Переменные. И сами фильмы. Я хочу сравнить поведение критиков. И пользователь в отношении фильмов, представленных на сайте MDB. В моей базе есть несколько переменных, отвечающих поведению критиков, поведению пользователей. И я возьму, я возьму переменную рейтинг критиков в баллах и пользовательский рейтинг, user rating. Таким образом, за поведение критиков в отношении фильмов отвечает одна переменная. И за поведение пользователей в отношении фильмов отвечает вторая переменная. Две переменные задачи. Значит, это как бы двумерная задача. Приступая к любой многомерной задаче, начать следует с одномерной описательной статистики. А начинается описательная статистика с определения типа шкалы, каждой описываемой переменной. Переменная метаскор. В моей базе у нее нет значений. Почему так? Посмотрим на эту переменную. Есть пропуски. И, ну, вот есть значения 51, 25, 28 и так далее. Это баллы от 1 до 100. А вот правее переменная рейтинг. И здесь дробные числа. Исходные — это тоже баллы, только в пределах 10. А дробные они, потому что если много пользователей оценило один и тот же фильм, то Рейтинг рассчитывается как средний балл для этого фильма. Как определить тип шкалы переменной с рейтингом критиков и переменной с рейтингом пользователей? Я рекомендую пользоваться небольшой шпаргалкой, которую я сам и составил. Шпаргалки 4 ориентира. Пройдемся по ним и оценим обе переменные с рейтингом. Могут ли быть упорядочены категории переменной по своей сути? Поскольку обе переменные про рейтинг, а рейтинг как раз это и есть упорядоченный в чистом виде, то, конечно, да. Поэтому обе переменные не номинальные, а либо порядковые, либо интервальные. Чтобы это узнать, надо двигаться дальше. Второй самый длинный по своему содержанию ориентир. Есть ли единицы измерения? И если единицы измерения есть, то соответствует ли расстояние между категориями переменное расстояния между кодами? Переменные измеряются в баллах Баллы это что-то абстрактное это не часы которые меряют время не дни недели которые время меряют тоже не количество людей не количество фильмов не, кони... не количество оценок не количество рублей Единицы измерения это что-то конкретное Баллы это что-то абстрактное, поэтому единиц смирения нет поэтому этот вопрос не актуален и поэтому Можем сказать, что единицы не используются. Значит, надо рассмотреть следующие ориентиры, чтобы определиться, все-таки порядковые переменные или интервальные. Выражают ли категории переменной, скорее переходные степени интенсивности некоторого свойства или скорее самостоятельные качества. Обычно, когда речь идет о самостоятельных качествах, то они в явном виде поименованы. Например, переменные про рейтинг могли бы быть такие. Отличный фильм. Хороший фильм стреленький фильм. Плохой фильм, очень плохой фильм. Каждая категория поименована. В нашем случае не так. В нашем случае баллы, которые никак не поименованы. Просто критику объяснили, что один это самый плохой фильм, сто – это фильм, лучше которого не знала история. А допустим, что такое бал 58? Нету у балла 58 никакого наименования. Почему? Потому что здесь речь идет не о самостоятельных качествах, а о переходных степенях. Если были бы самостоятельные качества, то это была бы порядковая переменная. Поскольку переходные степени, то все еще мы пребываем в неопределенности. К какому же типу шкалы отнести переменную? Поэтому идем к следующему ориентиру. Число градаций большое или малое? И для рейтинга критиков и для рейтинга пользователей продации больше шести. Большое. Значит, все-таки мы имеем дело с интервальными переменными переменными типа Scale. Поскольку это переменные типа Scale, то можно применить к ним описательную статистику в опции Explore. Я уже демонстрирую вам результаты. Как я их получил? Зашел в Explore, выбрал рейтинг критиков в баллах, Пользовательский рейтинг в баллах. Нажал кнопочку Plots. Убрал галочку, которая здесь стояла. Поставил галочку Histogram. И поставил галочку Normality Plots with тест Это для того, чтобы была гистограмма. Это чтобы был тест на нормальность каждой переменной. Я поместил в окошко Dependent List сразу обе переменные. Могу помещать их по одной. Была бы разница. Да, была бы разница, потому что Перемены переменной рейтинг критиков есть много пропущенных значений. Многие фильмы не оценивались критиками. Если бы я поместил по одной переменной, то каждая переменная была бы проанализирована по всем валидным значениям. Я сейчас поместил обе переменные, потому что я их анализировать хочу в дальнейшем обе. В этой ситуации описательная статистика будет дана только по тем фильмам, у которых валидные обозначения И рейтинг критиков есть, и пользовательский рейтинг есть. Те фильмы, у которых пропуск по рейтингу критиков не будут анализироваться. Или фильмы, у которых пропуск по пользовательскому рейтингу тоже анализироваться не будут. Запускаем. Рейтинг критиков. Минимальное значение 1. Максимальное 100. Среднее 54. пятьдесят 55. По их совпадению можно предположить, что распределение довольно-таки симметрично и похоже на нормальное. Пользовательский рейтинг. Средняя 6.23, минимум полтора, максимум 9. То есть нет фильма среди вышедших с 7 по семнадцатый год, которые большинство пользователей оценили бы на 10 баллов. Ну что, может быть когда-нибудь такой фильм появится. Медиана 6.3, тоже близка к средней. Посмотрим на графики. Рейтинг критиков имеет колоколообразный график то есть другими словами похоже на нормальное распределение проверим строгим тестом нормально ли его распределение нулевая гипотеза здесь состоит в том что нет отклонения эмпирического распределения от эталонного нормального сигнификанс меньше пятисотых значит не принимается нулевая гипотеза значит отклоняется Эмпирическое распределение от эталонного нормального. В еще большей мере отклоняется от эталонного нормального распределение пользовательского рейтинга. Причем здесь видно небольшое смещение, несимметричность некоторая. Если среднее 6,23, где-то здесь, то видно, что справа много превосходящих столбцов относительно того, что находится слева. Несимметрично относительно средней. Высокие столбцы здесь. Более низкие пологи здесь. Это будет важно в дальнейшем. Вернусь к рейтингу критиков. Посмотрю на боксплот. Боксплот не смещен. Вот диапазон, вот сам бокс, в который включаются значения между первым квартилем и третьим квартилем. Вот медиана. Медиана в боксе тоже не смещена. При этом есть... Некоторые подозрительные значения — это номера 100, в которых они расположены. То есть фильмы, подозрительно низко оцененные критиками. Например, фильм 21645. Посмотрим на него. Это фильм Rules for Sleeping Around. Я не знаю этот фильм, не могу ничего о нем сказать. Но вот он подозрительно низко оценен критиками. Пользователями оценен несколько выше. Посмотрим на боксплот для пользовательского рейтинга. Относительно диапазона изменения, отсюда до сюда, сам бокс смещен, смещен вверх. И он уже визуально, чем бокс для рейтинга критиков. Значит, это более однородные переменные с точки зрения бокса. Чем более растянут бокс сверху вниз, тем более разнородные переменные. Чем он уже тем более однородно. При этом медиана внутри бокса не смещена ни вниз, ни вверх. То есть можно сказать, что смещение есть, смещение бокса, но это не максимально возможное смещение. Максимально возможным оно было бы, если бы бокс был с самого верху, и медиана внутри него тоже прилегала бы к самому верху. Вот это максимально возможное смещение. Смещенные переменные плохи для анализа, не смещенные. Хороши для анализа. Выбросы плохо для анализа. Видим, что по переменный рейтинг пользователей выбросов гораздо больше. Причем они есть и снизу, и сверху, чем для переменной рейтинг критиков. Есть фильм в строке 27 488, который тоже подозрительно низко оценен пользователями. Найдем его 27 488. Фильм Seven Christmas. Что-то знакомое, но не могу его вспомнить в деталях. Критики оценили его на 18 из 100, а пользователи на 1,5 балла. Это минимально, минимальный рейтинг данный пользователями фильма. Среди тех, которые вышли в 7-17 годах. Подытоживая. Обе переменные имеют скорой юзер-рейтинг. Мы сочли интервальными в силу того, что они представляют собой переменные с большим количеством градаций, выражающих переходные степени. Переменная метаскор распределена очень симметрично и похожа на нормальную, хотя строго математически Перемена Переменная рейтинг несколько смещена, то есть несимметрично, смещена в сторону больших значений и выбросов больше по перемены юзер рейтинг симметричность или смещенность можно оценить и по гистограмме и по бокс плоту выбросы только по бокс плоту и последние предварительные действия чтобы перейти к решению содержательных задач перекодировать эти перемены дело в том что метаскоры scoreры юзер рейтинг имеют разные границы здесь от 1 до 100 здесь от полутора до девяти. Для удобства их сравнения стоит привести их к одному диапазону. Предлагаю диапазон от 1 до 10. Для этого перекодирую их. Поскольку я преобразую данные, поэтому я выбираю опцию Transform. Transform. Recode into different variables, чтобы не портить исходные. Начну с рейтинга критиков. Назову новую переменную Metascore10, чтобы название было говорящим было понятно что там 10 градаций all the new values миссинги пойдут в миссинге то есть я выбираю систему user missing в missing и получаю missing стрелочка мисс -miss. дальше уже перекодировка предлагаю пользоваться опцией range lost through value то есть меньше или равно все что меньше или равно 10 должно пойти в первое значение все, что меньше или равно 20 во второе и так далее. До десятой категории. То есть все, что меньше 100, пойдет в десятую категорию. Это я сделаю метаскор 10. Но потом мне надо перекодировать и пользовательский рейтинг. А этот убрать, потому что правила для них разные. Тоже user рейтинг 10. Missing в c остается. А здесь должны произойти изменения. Все, что меньше одного, идет в первую категорию. Все, что меньше двух, идет во вторую категорию. Зачем это нужно? Сейчас дробные значения. Есть полтора, есть 1,7 и так далее. Я хочу, чтобы было 10 категорий без дробных значений. Вот таким образом я сделаю 10 категорий без дробных значений. И так далее. До 10. Continue. окей. Okay. Получу для новых переменных рейтинг критиков в баллах от 1 до 10, и пользовательский рейтинг в баллах от 1 до 10. Разумеется, это тоже интервальные переменные, потому что они сделаны из интервальных. Выведу по ним описательную статистику. Можно нажать кнопочку с недавно исполненными командами. Explore. Ставлю новые переменные в окошко сверху справа. Dependent list. Плот смогу не перенастраивать, там уже старые настройки, которые я выставил недавно. Запускаю. Смотрю, что получилось. Среднее 5.88, среднее 6.69. Гораздо удобнее сравнивать. Видно, что средний рейтинг пользователей выше, чем средний, средний рейтинг критиков. Это уже приближает меня к решению той задачи, которую я в очень общем виде сформулировал в самом начале. То есть, вроде пользователи в среднем более лояльны к фильмам, чем критики. При этом диапазон у критиков от 1 до 10, а диапазон у пользователей от 2 до 9. То есть, разброс пользовательских мнений меньше. Пользователи более однородны в своем отношении к фильмам, чем критики. Посмотрим на графике, на гистограмму. Да, Колоколообразный, хотя вот этот столбик. Чуть-чуть смещает вправо. Очень похожие картинки. Просто столбики теперь толстые. А вот здесь появилось смещение медианы в сторону высоких значений. И сам бокс смещен в пользу высоких значений. Потому что вот максимум, вот минимум и бокс ближе к максимуму. Еще и медиана смещена. То есть бывает перекодировка влияет на то, как представляется переменная визуально. После перекодировки рейтинг пользователей стал более смещенным в сторону высоких значений. В следующем видео я более подробно сформулирую задачи для сравнения поведения пользователей и критика в отношении фильмов и решу эти задачи статистическими методами.